В одном из наших прошлых видео я сравнивал цены на продукты в Турции и в России. А если быть точнее, в Стамбуле и в Москве. Посмотреть это видео, кстати, можно вот здесь вот по ссылочке. И результат меня удивил, поэтому я решил посмотреть, что же там с другими странами. И сегодня я сравню с тобой цены на продукты в Украине и в Турции. Ну, а если быть точнее, в Киеве и в Стамбуле. Ты на канале Turkey Space. Погнали посмотрим. Результат снова будет ошеломляющий. Итак, я как и в прошлый раз взял ноутбук и зашел на сайты магазинов в Турции и в Украине. У меня от прошлого сравнения осталась табличка. И по этой же табличке я решил накидать корзину продуктов, чтобы сравнить их. Ну и чтобы потом в дальнейшем можно было строить рейтинг стран по цене продуктов. Итак, начнем, как и в прошлый раз, с томатов. В Украине они будут стоить 69.95 гривен, а в Турции 16.90 лир. И да, я по-прежнему ленив, поэтому в табличке я цены не перевел с лир в гривны, но они вот э, будут на картинке здесь переведены в лиры. Так что смотри внимательно. Итак, за черри коктейльные за килограмм в Украине мы отдадим 47,50, а в Турции 27,90. За килограмм картошки в Украине мы отдадим 7,95, а в Турции 13,50. Килограмм лука нам обойдется в Украине 29,79, а в Турции 13,50. Огурцы нам обойдутся в Украине 63,95 а в Турции 25,90. Шампиньоны нам обойдутся в Украине 89,95 гривен, а в Турции 22,90 лиры. Здесь у меня в таблицочке идет дальше баклажан, но его в Киеве не нашлось, так же, как не нашлось редиса. Поэтому я из итоговой суммы в Турции и в России с прошлого обзора я вычел стоимость баклажана и редиса. Ну, чтобы наш с вами эксперимент был чистым, не загрязненным лишними суммами. Итак, дальше идет авокадо. За штуку в Украине мы отдадим 59,79, а в Турции 16,90. За килограмм моркови в Украине мы отдадим 18,95, а в Турции 14,90. Тут мы с вами по-прежнему видим тенденцию, что что-то с морковью в Турции не так. Так, бросим в нашу корзину кабачок. В Украине он нам обойдется 69,95, а в Турции 24,90. Капуста. В Украине 22,55. Это цена без распродажи. А в Турции 8,75. Я подчеркиваю, что я беру цену без распродажи, потому что распродажи в разных магазинах они бывают часто на разные продукты. Поэтому, чтобы опять же соблюдать чистоту нашего эксперимента, я буду брать цену без распродажи. Дальше опять пошел у нас большой набор. Зеленый лук. В Украине он будет стоить 29,90, а в Турции 11,90. Укроп. В Украине будет стоить 30,90, а в Турции 6,45. Перец. В Украине будет стоить 119.69, а в Турции 23.90. Так, пойдемте дальше по мясу. Говядина, говядина в Киеве не нашлась. Но там была свинина, которую в Турции не бывает. Но обычно цена на говядину и свинину, она во всех странах примерно одинаковая, плюс-минус. Поэтому, я думаю, ничего страшного не случится, если мы сравним цену на свинину в Украине 137,79 за килограмм, а в Турции 195,90. Куриный карачок. вот это вот продукт, который точно есть в каждой стране. И в Украине он будет стоить 78,99, а в Турции 51,90. Бросим нашу корзину сыр. За килограмм в Турции мы отдадим 179. А в Украине, по крайней мере в Киеве, я не нашел килограмма. Поэтому мы возьмем за основу, чтобы получить килограмм, вот 5 200-граммовых упаковок. И это будет составлять по 100 гривен 30 копеек за одну упаковку. Их нам надо 5. Поэтому мы заплатим 501 гривен 50 копеек. Возьмем сыр с плесенью, в Украине он будет стоить 59,90, а в Турции за аналогичный объем мы заплатим 82,95. Ну и плавленый сырочек, который треугольников. все же его любят, особенно коты его часто любят. Напиши в комментариях, твой кот любит такой сыр. И в Украине мы заплатим 56,90, а в Турции 18,95. Пойдемте дальше по продуктам. Значит, яйца за десяток яиц в Украине мы заплатим 66,80, а в Турции 38,95. Возьмем молоко. В Украине мы заплатим 47,70, а в Турции за аналогичный объем 19,95. Ну а для тех, кто им пьет обычное молоко по разным причинам, может, у него там неусваиваемый с лактозой или, может быть, он вегетарианец, он купит миндальное молоко. Ну, вернее, мы для него возьмем миндальное молоко. И в Турции мы за него заплатим 63,95, а в Украине 78,50. Это цена без распродажи. Так, возьмем масло. В Турции за килограмм масла мы заплатим 190 лир. А в Украине килограммового масла не нашел, самый большой объем это был по 500 грамм, поэтому нам надо взять 2. И мы заплатим по 145.20 за 500 грамм. Ну раз бросили масло, давайте бросим масло подсолнечное нашу корзину. И в Турции мы за него заплатим 48.50, а в Украине мы заплатим 68.58. Сахар, сахар, сахарок, подпластить жизнь или чаек. Значит, в Турции мы заплатим 25.90, а в Украине за аналогичный сахар мы заплатим 33.60. В прошлый раз мы вот с вами делали печеньки из всего этого набора. Давайте также и в этот раз сделаем, ведь для них нам понадобится мука. И в Украине мы заплатим 15.80, а в Турции мы заплатим 19.50. Пойдем дальше по бокале. В Турции мы заплатим 19,25, а в Украине мы заплатим 47,40. Но точно таких же спагетти там не нашлось, поэтому я взял примерно такие же по качеству и по производителю идентичные, аналогичные. И возьмем макарошки, вот эти вот спиральки. В Турции мы заплатим 19,25, а в Украине мы заплатим 36,70. Так, возьмем соус к этим спагетти макарошкам. И в Украине мы заплатим 29,90. А в Турции за аналогичный объем мы заплатим 22,90. И возьмем майонезик Куда? Без майонеза, да? Из майонеза не обойтись. Из майонез мы заплатим в Турции 33,90, а в Украине 38,20. Так, ну что, можно пойти по фруктам? И вот возьмем яблочки Грани Смит в Турции, они будут нам стоить 16,90, а в Украине 12,95 без распродажи. Возьмем цитрусовых, апельсинки в Турции будут стоить 16,45, а в Украине 64,95 без распродажи. Из цитрусовых еще возьмем мандарины. Мандарины в Турции будут стоить 16,90. А в Украине 64,95, также без распродажи. Ну и цитрусовый вот лимон чаек бросить. Чтобы его бросить в чаек, в Турции мы заплатим 19,90. А в Украине 65,95. Из фруктов давайте возьмем еще бананы. Бананы, гормон радости. Легкий перекус и быстрый. В Турции на заплатим 22,50, а в Украине 64,95. Виноград можно покушать, можно вино из него сделать. Вот за виноград в Турции на заплате 31,90, а в Украине 73,95. Может кто-то в такое вот нелегкое время любит порадовать себя экзотикой и возьмем мандали этого человека и в Турции мы заплатим 24,90, а в Украине 46,53. Хотя казалось бы Турция поближе к экзотике красной. Ну какая-никакая экзотика опять же таки Киви, как говорится в Турции 19,90, а в Украине он стоит 62,95 и за гранаты. Мы заплатим в Турции 23.90, а в Украине 79.95. Так, мы с вами там брали лимончик, чтобы бросить чай. Вот возьмем чай. В Турции мы заплатим 81.90 за 100 пакетов чая. А в Украине мы заплатим 81.70. Кто знает, почему такая разница? Вроде бы Турция выращивает чай, а вот разница такая... Я не могу понять. Если ты знаешь, напиши в комментариях. Ну и возьмем для кофеманов кофеманы чай обычно не пьют, они пьют кофе. Вот возьмем кофе в Турции мы заплатим 69,90 за 200 грамм, а в Украине мы заплатим 201,50. Есть такие люди, их чаем не бой кофе не корми, дай газировки. Так вот, за колу 2,5 литра, в Турции это будет 2,5 литра, мы заплатим 23,75, в Украине это будет 2 ,250 литра 250 грамм, мы заплатим 42,60. Ну и возьмем энергетик, в Турции мы заплатим 19,50, а в Украине мы заплатим 50,70. Возьмем сладенького, киндер шоколад в Турции мы заплатим 16.90 за 50 грамм а в Украине мы заплатим 19.70 цена без распродажи ну и мороженого опять же есть такие люди которые вот шоколадом не корми дай мороженого тип меня и вот за мороженое в Турции мы заплатим 120.95 а в Украине 143.30 и опять же, вот это мороженое, вечная классика, как говорится, в Турции мы заплатим 14, но такого мороженого в Украине не продают. Там своя есть вечная классика и, поверь мне, она ничем не уступает вот мороженому, которое мы покупаем в Турции. И в Украине мы заплатим 25,60 за мороженое стоп-наркотик. Это вот вообще просто... Разрыв твоих вкусовых сосочков уж поверни. Если ты попробуешь вот это мороженое, тебя будет за уж не оттащить от него. Ну и после сладкого обычно хочется кусить чем-нибудь солененьким. Возьмем чипсы. И в Турции мы заплатим 13.50, а в Украине 33.90. Так, ну что, ничего не забыли? Хлеб, как обычно забыли хлеб. ну Надо же, опять хлеб забыли. Возьмем хлеб. В Турции мы заплатим 13.25, а в Украине мы заплатим 19.90. Итак, если подвести весь этот итог, то в Турции мы потратим 1915 лир и 35 корушей. что в пересчете на день съемки получается 3788 гривен и 44 копейки, а в Украине на эту же самую корзину мы потратим 3700 гривен и 96 копеек как ты видишь эта сумма она примерно одинакова. и таким образом по цене продуктов от э, дешевых продуктов к дорогим продуктам, на первое место в нашем рейтинге выходит украина за ней идет турция и далее россия на данный момент Пока что в России самая дорогая продуктовая корзина, а в Украине на данный момент она самая дешевая. Ну что, как видишь, я как и обещал, результат оказался ошеломляющим снова. Поэтому подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео со сравнением цен на продукты в других странах. Также можешь поставить лайк, like. это меня будет мотивировать на создание дальнейших видео со сравнением цен на продукты. Ну и пиши комментарии, я там задавал вопросы, ты на них можешь ответить вот в комментариях, может ты знаешь, с чем связаны некоторые моменты. И если тебе хочется задать вопрос анонимно, можешь написать на нашу почту, также у нас есть сайт где ты можешь узнать много полезной информации, а также там есть наши контакты, по которым ты можешь обратиться к нам с просьбой помочь тебе найти жилье, или может быть у тебя есть квартира в Турции, ты хочешь продать ее, также можешь обращаться к нам. Ну и всегда можешь воспользоваться функцией супер Спасибо, поблагодарить за проделанную работу. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока.